Здравствуйте! Доброго суток всем! Хочу вам показать презентовать программу Трейда в которую хочу через YouTube узнать ваше мнение стоит запускать мне эту программу или не стоит если в YouTube наберется 1000 просмотров лайков ручкой вверх, тогда я эту программу запущу идет такая вот программка Сейчас она запускается. Проходится простая регистрация. Что мы здесь видим? Валюты и всякие остальные процессы. Сейчас покажу вам валютные процессы. Вот. Можно приобрести валюту за 5 рублей, продать ее за 3. Курсы колеблется от покупки и продажи. Что мне неинтересно, в этой системе есть программа Паупэй. Она сильно большая в процентах и не очень нравится как для потребителя. Есть другие, более дешевые платежи, меньше процентные ставки, выгодно потребителю в двух направлениях. Есть, напишите мне, это называется, будет работа с каждым покупателем отдельно где будет обговорено какую сумму будет брать, какую через оплату будет вести запись тетрадная учета человека, который хочет приобрести данную валюту. Есть другие приложения. Новая программа ее открывает под названием акции. То же самое, только разные ставки валютные, прыжки колебаются от купки-продажи, от закупленных акций или валюты и тому подобное. Есть сапфиры, там доработки небольшие, есть процентные ставки. процентные ставки колеблятся от суммы и месяцев на какой срок вы хотите положить свой депозит тоже у меня была система, хотела просмотреть ее создав такой блог, за два года показал потребителей, которые хотят выйти в эту систему, нуждал от них комментариев, что не скажут по этому поводу но так ни одного комментария не дождался думаю через youtube вы скажете свое мнение об этой программе, стоит мне ее запускать или нет. Говорится, если будет потребитель на данную систему, тогда будем запускать эту систему. Ну и жду ваших комментариев по этому поводу, хороших, плохих, что вы можете сказать этой системе?